Начинается второй тайм. Счет 0-0. Иди, иди, иди, иди! да, да. Да, Макс! Давай, давай, давай, Дай туда, давай, давай, давай, давай, давай, яй давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. да Дай туда. Дай туда в да! Обыграл. Второго обыграл. Опа, упал. Отбирай мяч, да, сужай. Показывай, да, вот. Брасывай, да, титан. Да, Матвей да, уже да, там. Да, да, лезь туда, выйди. Уран, так сказать. А отбирай кто? Матвей же отбирает. Давай, давай, вс ⁇ Да, Прости, да. Ой-ой-ой, забегай кто? Ничего, да, ничего, ничего, давай, давай, давай, давай. Так, Макс вышел. Нападение. Первый мяч. Выйди. Аптеончик догоняй, догоняй, догоняй. Вышел. Странно. Опа, радио. Ну теперь я живу. мяч бери. Шире, цвет. А перевести на свято. Семнадцатый такой, Артем лес хорошо, Арсен не успевает. Да, а кому? Твои, ты не да, Ширя, переместились. Иди сюда, ты Иди Чего? Чего? иди, сейчас, а, Дэн, иди, Саша, иди, иди, иди, встречай. Дэн, давай ускоряться. Ванечка, Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? потерял место свое. Ускоряйся! Хорош, Саня. Наш еще. Умница. Вперед. Оставляй Дену. Вперед бросать. Хорош. Прямой ногой пошел. Стой, Ванька. Все, Сань, выше. Санечка, вы выше. Ладно, все, стоп, разворачивайся. Ренат, зацепиться за мяч. Все, спокойно. Насытить здесь, насытить здесь. Ренат! Ренат, давай, давай, давай, давай, давай, Ренат! Хорошо, покинул! Ну, еще, в два раза уложил его. ай яй яй Арсенчик не успевает чуть-чуть. Максик. Да, в центр Славка. Наоборот, я, я попутал. Арсен. Ренат. Ну, О, да, вот теперь надо. Теперь надо. Так, за ногу держится. Она кто? Арсен. Я вам по поводу этого говорил. Нельзя штрафные возле штрафной площадки. Приди сюда. Ден, по приди. Ден. Он в сайте. Нет, это не Амсайд. Дэн, игроку подойти со своей полосы на шашу. а а, -а, -а. Дэд, ниже я сказал. Тёма. Ну, надо гол забить. Надо. Ай-яй-яй, -а -а -а, чуть-чуть дрылёт. Хорошо, Матвей, хорошо, попасть нужно. Забрать. Вся, не пробивай! Подбежишь! Да ну есть! Есть! Есть! Молодец! Арсена, молодец! Выскочил в угол. Давай, давай, давай! Не сбавлять! Не сбавлять! Не разбавляй, едет! Не разбавляй! Давай, давай, давай! Подождаю, то я в пиццу понедельник привожу. Mm. А где с Дэн, давай, ближе. Сужай. К третьему, Дэн. К третьему. Все, спокойно, выдыхай. Спокойно, Три часа Артем. Если выиграть, мы организуем и сладкий стол, и пиццу. Нам победа нужна тогда, видите. В руку попал Аяксу, судья не увидел. Макси, Славка, Ренат, Продли, Матвей, Арсен. Аха, вот вы. Да-да-да, пасы пошли, вроде бы подточнее. Оп! Показывает. Арсена опять сбивают. Что там, Арсет? ОНГ, долбанул. В щиколотку. Ты сможешь, Арсет? Диагональ, Ваня. Один его. Давай, ай-яй, чуть-чуть. Санька, давай. Иди, Свят, иди души, иди души, Свят. Ой, молодец. Ничего, Свят, ничего. Остаться на ногах. Держит. Жестче. Молодец, давай, Арсена. Я чуть-чуть. Вот она сейчас. Оп! Нет, нет, нет. Бьет, рев, бьет. Там парень на три головы выше. Арсена. 17-й номер. Там очень высокий. У нас 2009-го возраста два человека. На голову ниже. Ну, рослый парень. Не проиграй. Эй, эй, эй, -э, Дэн, Дэн, Дэн, Дэн, Дэн. дэн. дэн, дэн. дэн. Ну, блин, нафига. Дэн, зачем, Денис? Зачем? Зачем ты его бьешь? 77 му да, дал желтую. Две желтые. Одну нам, а одну 77-му. 77-й. Что-то, наверное, опять матами заложил. Ой-ой-ой. Денис, Денис. Там тебе пенделя после игры. Ну, теперь надеяться надо только на чудо. Артурчик тяни. Можем достать. 18-й пробивает. И бьет мимо ворот. Мимо ворот. Ай-яй-яй, попал. Хотелось мимо. Но попал. Счет один-один. Да, да. Печаль. Печаль. Ты команду подвоешь. За. Давай, денчики, исправлять ошибку надо. Давай, давай, давай, <рекрес> давай. Связи иди. Да, да куда ж ты мимо пролетаешь? По ноге, да. настретит. Дальней настретит. Посмотри! Дальней настретит. Дальней настретит. Дальней настретит. Потрюй! Дальней настретит. Дальней настретит. Дальней да кому? Так кому? Давай, надо тогданью нас и все. Что-то выдумывают, выдумывают. Давай, сделай подачу. Видишь, он не готов вообще. Он сейчас перепуганный будет 10 минут. Ирай. 77 такой агрессивный. Но он уже желтую получил за маты. Сейчас еще один раз желтую. И до свидания. Дерский человек Дерзкий. Еще один. Метр девяносто. Оп! Ред, первый на мяче сбивает, как нет. Иди, куда ты бьешь? алё? Тарсин, да, ну надо развернуться, успеет обыграть, обыграл, Подача. обыграл. Подачу, давай, Ай, вау, вот, да, Тёма. далеко мяч отпустил, все, успел накрыть. Ната, Тёма. Тёма, ниже, Ната потом будет. Угловой, чуть-чуть рикошет. Чуть-чуть рикошет был бы у ворота. Проси девять! Попроси девять, чтобы отошел! Блин, вообще непонятно, что они чудят. Славка с Максом головой плохо скинул. На Залийску, на В руку, в руку попал. Вот так. Ваня, вот. Вань, Вань! Ваня, Ваня, Ваня, Ваня! Надо гол! Прости, Тёма, Тём, Селин, Дэн, Дэн, вот сюда пришел, вот сюда пришел, еще ниже. Ну, Ванька, давай. Матвей забить надо! Вот она одета! Есть! Молодец, Ванька, молодец! Два, один. Я тебе голову оторвусь, Ты будешь Ты поля! Ты Ты понял? Ты понял? Прибавить еще нужно! Ай-яй-яй, не зацепился. Кто там у нас? Макс не столько. Арсен! Ай! Мишет, мешает, надо. Иди, Свят, иди, иди, иди! Макс, вот слева твой, да? Вот и все. Ох ты, да блин, орки. Иди, Свят, иди, иди, иди. иди. Оставляй, Свят, мой. Давай, мяч давай, отворот. Давай, давай, давай. Выбил вратарь. Матвей не за. Все, все, все, вышел, вышел мяч. Титан водит. Спокойно, Тёма, спокойно. Матвей Стэк будет ужай. выкидывать. Свят, вон зона перед копой. А, не докинул. Молодец, вонька. Ох, еще. Вышел ваут. Еще раз подвигаем. Продвигаемся немного. Дыже. Так что ж на площадке Аякса. Матвей выкидывает на славку. Славка перекинул вверх. О, Спокойно. ну спиин уж. Спокойно. Конечно. Спокойно. Хоть начал судья замечать хоть Саян. полы Аякса, а то как-то не, не обращал внимания на это все. Вот сюда остался, Дэн, сужай, сильно сужай. Дальняя, дальняя, дальняя. Саша, бежать туда, убирай. Надо гол. Надо гол. Ванечка, давай, сильно. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, забить. Ай, поздно. Ничего здорового. Давай, Саня, труси, труси, Саня. Ум, Ванька, да, молодец. Забрать, забрать, забрать, забрать надо. Ай, ай, Ванька, хорошо. Дор, взгляд, давай, давай, давай, давай. вот, да, да, да, еще, еще, еще. А, вот, куда куда вы, можешь быстрее двигаться! Дай, дай, дай, дай вы, Да! Бас, Мишай! Да, Мишай! Да, Дай. дай! Да, да, да! А, дай, дай. Дай. Ай, Арсенчик! Ничего, Свят, надо было чуть за шнур отверхом. Перед А там никого. По, а, никого. Ничего, да, ничего, никого. ничего, просто Артель не идет. Ничего. Маша там выбрасывает. Куприка! По чуть -чуть. Сань, по чуть-чуть разминаться я позову. Надо в мяч подбирать. Да. Не мешай друг другу. Да ну, Сань, когда не спеши, прямой ногой вошел. Хорошо, моты. А кто пойдет, Кто пойдет. Иди, связь. Иди, связь. Да умница, связь. вставай. Вот это то, что надо. Тут, тут а прижали. Сань, да, страхуй, Ваня с игроком. Тема на линию звали. Забрать надо. А что так просто? А что так просто, Оружие! Хорошо! Все, слава, не надо! Да, да, сейчас будет. Купика! Царь, возьми манишку! Возьми в сумке манишку, иди сюда! Ай, а упал! Рев в желтое поле! Ну, Максик! Ай-яй-яй! Давай, давай, нужно еще. Ох, это дринад! Ох, это дринад! Доставай! Дэн, падай ниже, Дэн, падай ниже, Дэн, говорю, падай сразу! Дэн, блин, как-то тормозит, не знаю, почему? Ой, наконец-то, прикрыл ногу вовремя вставил, ой-ой, так... Свят, забирай, забирай, забирай, забирай! О! О! О, ничего себе! Это очень... Саня, иди сюда! Да, покажи ему Дал желтую! Молодцы! Ваньки по носу ногой зацепил! Желтую дал! Развернитесь! Саня, ниже! Саш, ниже! Развернуться. Ваня, громко! Макс, иди в него. Макс, иди пока мяч вверху. Иди в него. Да, да, Максик, да, навязывать. Саня, иди Иди в мяч. Иди в мяч! Аккуратно! Аккуратно! лез. Да, иди, Я зацепиться нужно. Ну? Забрать! Рэп лежит! Вдвоём почему? три, четыре. Рэп лежит! Рэп. Четверо, и он не свистит Дети ничего. лежат! Там порядки. Вот тут он что-то долго за ноги держится. Лежим, лежим. Давай! Так. Мяч отдает обратно Титановцам. Две минуты, две минуты, я позову. Ваня, блин, быстрее надо выносить, что ж да, ты творил. Иди, иди. иди, Саша, в мячики! Я, бери, а я! Я, бери, бери, Давай. Столкнулись, а бери, бери, бери, рез, бери, рез, рез. Вести, вести, вести. бери. 7 это Там тот, который... Собой. Да, да, да. Налетели на мяч. О, а где бабушка? Бабушка на <laughs> как в этом... <laughs> не, не, не, в этом э, фильме я... А где бабушка? Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи? А где бабушка? Божий одуванчик. Парень молодой. Стажер. Понюхать на шатыря и все в порядке. Заморозить голову. А, ну вот он тут уже получал желтую карточку за матюки. Да его еще один Лояльно всех нас. Реф наш мяч был. Нет, нет. Арсен, выше туда. Бен будет наш. Надо отдаваться. Туда, туда, грузи. Да. Ды Арсет! Ай-яй-яй, чуть-чуть, не спрятал. Кто там? Прошли. Теп, Дэн, спина у тебя. Саша, доставайся. Ай-яй-яй. Дышать. Вот хорошо, Артемчик. Зацепиться. Ой-ой-ой. Турыч! И ага. Да и ты бестолковый! Он кричит тебе, я! Вон забирай! Денис не проснулся у нас. Ошибки не надо такие делать, наши штрафной площадки. А сколько нет или времени? Давай, еще 4 минуты, ага. плохой на вес, но надо теперь отыграть, забрать. Иди, сам иди. Иди. Да. Выки, выки, выки. Ну давай. Рука была руку. Рука, рука, рука, рука тихо. Туда, Сань. Четыре минуты осталось. Арсен, дальнюю, Ванечка, надо дальнюю нагрузить. Надо дальнюю нагрузить. Перекидыва через всех, давай. Марк. Дальнюю, туда, дальний, диагональ. Понял? Просто делай. Тёма! Давай, третий забить надо! Да, посонни-то точно. Тык-мык, тык-мык. Опа, в рэпах. Отдай, да, нам это хорошо. Дай, Пацаны ты. пришли на замену. Святик дай, с Кириллом. Отдайте пас нормальный. Ё-моё. А, помогать, мяч за боковой. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, давай, Санька, Санька, дай! Дай вправо, Арсену! Арсен. Арсен! Арсен! Замену сюда. 13, сюда! Арсений, ну, Ренат, Аниме, на Свяпика и на Как они и так бегут, Рэп. Они и так бегут. Матвей! Вводишь мяч, в середину идешь играть. В середину идешь играть рядом со Славой. Полетели. Пули, пули, пули, пули, пули, пули. Ну... Ну, спину. Кирилл, пробивай! Опа, высоко ногой сыграл. Дай! Не в ту сторону. Да что ж ногу долбанул. Косёк, косёк. Ванечка, попади в ворота Ванька, давай, давай, давай давай, Ваня, сильно, сильно Ну Есть Три Три, один Осталось там две минутки доиграть Матвей забивает Третий Молодец. С разворота неудобно, конечно. Ну, попал. 3-1. Первый у нас Арсен забил. Второй Ванька забил. И третий Матвеев. <плодил> Кирилл пробей справа, ай, он же Люша, он Люша у нас, Кирилл. Ай-яй-яй, по... кому? Время. Конец, ура! Поздравляем наших ребят, счет 3-1, Титан выиграл.